А это, ребятишки, вам старая Москва. Ну, чем-то похоже. Леплина. Липнина, Чем-то похоже. Ну, это, я говорю, там, 50-е, 40-е годы. Вот такая вот Липнина, Такие строения. Я когда первый раз тоже поехал в Бангкок, ну, не первый раз, а с человеком, с одним, поехал, и случайно оказался, конечно, я был, не помню в каком месте, ну, потому что не брал, вот Китя, у нас спит Китя. Ну, спи, спи, не будем тебя. И, конечно, был удивлен, а, увидев такую архитектуру, не ожидал. Потому что, как правило, она вся вот такая, вот таким вот образом построена в Таиланде. А вот именно то, что похоже у нас, в России, там, ну вот в Москве я много видел, в Питере был, наблюдал это все. Конечно, я был удивлен. Так, нам надо дорогу перейти. По Шурику. В общем, вот такие вот балконы. Сейчас перейду дорогу и вам покажу. Вот такие вот балконы, ребят. Ну, похоже чем-то, немножко схоже есть Именно вот, ну, с российскими домами, которые там построены в 50-х годах, 60-х, после войны И тут же начинается уже тайский вариант Балконов нету, кондиционеры есть Окошки, кондиционеры, непонятно что В общем, идем дальше с вами девчонки и мальчишки а сейчас пока вот шел на пирс, случайно вот заметил вот такие скульптуры, ну не знаю, это музей или их продают, ну вполне могут и продавать, потому что тайцы такие непонятные люди, то есть прям Азия, Интер, интер и какой-то, в общем, ну скорее всего, или музей, или можно все-таки купить, ну кто живет в частном доме поставить а, вот таких как а, римляне римляне легионеров поставить к себе на участок постараюсь точку оставить можно оленю подарить или оленихи вот такого сахатова ну, точнее можно рога спилить и подарить Олени, оленихи, так что, кто хочет кому-то подарить, сделать подарок, покупайте оленя с рогами, или олениху с рогами. Слоны, буйволы, горилы. вот он буйвол. То есть, я думаю, что все-таки здесь это все продается, не просто. А может быть музей, Nissan, скорее всего, наверное, думаю, магазин. То есть это бронза, ребят. Это бронза, ну, пустотелая бронза. Вот, лев охуенный. Лев вообще прям супер-супер-супер. Вот еще семейная пара лев с львицей. Прям Красавцы. Так, ну что, девчонки и мальчишки, на лодке у меня не получилось прокатиться. Завтра, наверное, днем или с утра. И сейчас я пытаюсь добраться до рынка ночного, который находится в Бангкоке. Не знаю, куда мне навигатор выведет, но пока идем. Ну вы со мной также идете, гуляете, пошлите. Девчонки и мальчишки, мы идем, время уже пол одиннадцатого А ночные торговцы все еще у них стоят эти, Ну, их макашницы То есть можно спокойно а, зайти, перекусить И продолжить дальше Ну, я держу путь на рынок ночной Потому что, говорю, на лодке у нас не получилось Попробуем завтра, если не проспим Потому что сегодня я намотался это просто нечто. И будут ли у меня завтра силы ходить или там передвигаться куда-то, чтобы доехать до лодок, неизвестно. Вот такие вот тоже стоят уличные. Торгуют телефонами всякими. То есть можно спокойно купить на улице, но не факт, что он будет работать. Так что смотрите аккуратно. Нужно купить все, но нужно быть аккуратно. А мы с вами идем дальше. Ну что, девчонки и мальчишки. В общем, я попал уже под дождик. Так что сейчас иду под навесом. Стараюсь камеру не мочить. А идти мне еще до хрена. Так что вот автобус еще ходят, время пол одиннадцатого, говорю. И я иду гуляю. Ну, точнее гуляю а иду на рынок а вы со мной пошлите дальше а дождик у нас не перестает девчонки и мальчишки херачит ветер в харю я херачу так это называется по нашему в общем дождик идет а, я уже весь мокрый сейчас покажу себя сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас прольется чья-то кровь. В ну, так ну, вот так относительно. Компьютер у меня спрятан, потому что материал уже половина перегрузил. И сейчас на чистую звешку снимаю новый материал. И мы пока идем по маршруту. А, вот по таким улочкам. И, на самом деле прикольно, ребят. А, не бойтесь дождика. Ничего такого здесь нет. ни замерзнете. Морозы не ударит в ближайшее время. Так что смело приезжайте в Бангкок и гуляйте. Ну, вот это, конечно, видок у него а, поражает. На всех этажах решетки на балконах. То есть, как будто здесь не тайцы, а какие-то альпинисты живут в Таиланде. Так, ладно, камеру я отключаю. Сейчас буду пакетом накрывать и пойду дальше. Пошлите. В общем, ребятишки, я обстрял по полной по погоде, потому что <свес> да, ливень керачит, еще ветер, наверное, какой-то будет прям хороший дождик. И, скорее всего, до рынка я там не осталось есть там чем-то метров до рынка дойти. Я думаю, что рынок уже не работает. Ну, сейчас посмотрим, делаем рывок. Только что зашел в тайскую кафешку, перекурил, ну, точнее супчика поел, сейчас вот перекурю. Ее двинуть дальше. Ну, потом будем искать жилье, наверное, на ночь, потому что если такая погода будет. Первую знает Под дождиком все-таки ночевать это неохота Но ну, пойдемте, все узнаете дальше. В общем, девчонки и мальчишки, я попал под ливень прям жесткий. Ну, хорошо, такое открытое, не знаю, может быть, даже здесь остановить потому что написано "Пинкаус". Я узнаю, сколько стоит номер, и скорее всего придется здесь заночевать. Леди, элмач, у вас бат. В общем, 700 бат. Ну, сейчас ну, в любом случае, будем заселяться. Так что, ребят, будем спать. Ну, хорошо, 7 напротив. Так что переночеем здесь. Uh, утром. Сейчас посмотрим, посидим, пока. Сейчас вот видео выпущу со время уже 12 час, и я думаю, что на рынок я не успеваю физически и сейчас в конечную точке заселить номер. И по возможности на завтра с утра построим оттуда свежим, что отснять. Пока не прощаюсь с вами, так э, еще сниму в любом случае номер, покажу. 500 бат. Так, ну что девчонки и мальчишки, а также их родителей. В общем, вот номер у меня 202. 700 бат, 200 бат депозит Но почему-то с меня взяли 1200 Непонятно почему Вот такая кровать большая С выходом на улицу окна то есть, там у нас дорога, но, конечно, тут полный трэш. Скажу по-мягкому, и не буду ругаться, и так с этим много ругался. Телевизор есть, а, пульта. Не знаю, сейчас надо ее звать, чтобы она сразу... Ну, так вот, полотенчики разложены красиво. А здесь прописаны штрафы, если там что-то сломали друг сейчас пойдем ее звать пускай проверяет что все работает ну душевая потом вот ну, этот нагреватель унитаз в общем номер такой скромненький сейчас позовем ее пускай нам пульт покажет чтобы потом завтра не было никакого геморроя что Пульта телевизора нету. В общем, TV, но... No. В общем, все, я пошел за тайкой. И будем сейчас выпускать видео, которое уже смонтировано.